приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Елена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня для любителей криптомонет. у меня новый экран называется FreeCoin по заработку различной криптомонеты с мгновенного вывода на Fawcet Pay значит это минутный экран сбор раз в минуту и всего 5 клеймов в день Значит, вот здесь, перейдя по ссылочке, кого заинтересует, вот, выбираем, кликаем сюда, можно выбирать любую криптомонету. Я выбираю матик, так как добавлена эта монетка на FAUCET можно собирать и ее. Можно пять раз, например, да, вот я выбрала матик и пять раз в день, 5 клеймок я могу сделать в день. Через одну минутку. Или же разную криптомонету. Раз матик, потом через минуту, например, 3x, там, xrp, ну и так далее. Но 5 клеймов. Неважно, какая монетка. Значит, беру матик. Иду на фаусет Pay. Значит, кликаю сюда валет. И вот полугон матик и депозит так как я буду сюда заводить на false pay мне генерируется адрес я копирую все адрес копировала вставляю вот в это окошечко рядышком вот он ой вот тут рекламка и вот на зеленую вкладочку Так, сейчас. Вот появилась капча, друзья. Разгадываем эту капчу. Так. Пацаны хипполе. И на зеленую опять вкладочку. И что мне здесь написали? Вот такое количество двадцать пять тысяч триста девять вот этих матик монет. И отправлены трансфер, как бы да, на фаусет пей. И он пишет: у меня осталось 4 клейма. Через минуту я опять смогу собирать. Переходим на фаусет пей. Вскрываем домашнюю страничку. И, пожалуйста, вот они мои coins. 25 тысяч. 359. Матик. 14 февраля. это мой первый сбор. И вот они мои, в самом низу монетки. Вот такой кран. Кому интересно, собирайте. Одну какую-то или же пять разных монет через... Интервал одна минутка. Все монеты, которые здесь э, от Хаусет Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!